Коллеги, всем добрый день! Меня зовут Дмитрий. Поговорим о миксерах для молочных коктейлей марки Huracan. Корпус миксеров Хуракан выполнен из алюминия. Стакан из нержавеющей стали. Исключение составляет миксер FR1C. Здесь и корпус, и стакан выполнены из поликарбоната. Преимущество прозрачного корпуса стакана заключается в том, что весь процесс приготовления происходит на глазах у ваших гостей. Ножи миксеров Хуракан – оснащены специальным противоскользящим покрытием. Миксеры для молочных коктейлей имеют простой принцип работы. Ингредиенты мы загружаем в стакан, а после включения аппарат сам взбивает коктейль. Весь процесс занимает 1-2 минуты. Время взбивания можно регулировать. Благодаря системе стабилизации венчиков жидкость не разбрызгивается. Миксеры оснащены системой безопасности. Они не будут работать при отсутствии стакана. У нас представлено три модели миксеров для молочных коктейлей марки Huracan. FR1GM, FR2GM и FR1C. Миксер для молочных коктейлей FR1GM имеет две скорости вращения. Оборудование оснащено одной емкостью объемом 1 литр и одним шпинделем. Миксер FR1C заслуживает особого внимания всего своего необычного игрушечного дизайна. Оборудование оживит интерьер и добавит ему непосредственности. Модель оснащена стаканом объемом 0,7 литра, одной насадкой для взбивания, которая вращается со скоростью 8,5 тысяч оборотов в минуту. Модель FR2GM оснащена двумя шпинделями, а также двумя стаканами, объем каждого 1 литр. Благодаря этому оборудование имеет более высокую, нежели в предыдущих двух случаях, производительность, что позволяет готовить сразу несколько коктейлей одновременно. Предусмотрено две скорости вращения, при этом максимальный показатель составляет 11 тысяч оборотов в минуту. Миксер с двумя стаканами стоит выбирать, если вам каждый день предстоит готовить коктейли в больших объемах. Все три модели миксеров Huracan подключаются к однофазной сети 220 вольт. Ну и несколько советов по использованию оборудования. Стакан имеет отметки минимум и максимум, при работе обязательно учитывайте это. Предварительно ингредиенты стоит охлаждать. В этом случае пена будет густой и воздушной. При добавлении ингредиентов в стакан сначала заливайте жидкие продукты, а потом полужидкие и твердые. На этом у меня все. Спасибо за внимание.